Во-первых, они пытаются сохранить преимущество. Вы знакомы с термином «газлайтинг»? «Газлайтинг» — это форма манипуляций, которая заставляет вас не доверять собственным эмоциям. «Газлайтеры» заставляют вас сомневаться в своих суждениях, отвергая, преуменьшая или ставя под сомнение ваши потребности. Вот как это выглядит. «Я сделал это только потому, что люблю тебя» «Использование любви в качестве оправдания» «Я не изменял, ты все выдумываешь» «Отклонение» — это лишь несколько примеров газового освещения. Но он также может проявляться в форме наказания, изоляции и нарциссизма. Это хорошо отработанная тактика, используемая для сохранения преимущества. Токсичные отношения вращаются вокруг сохранения преимуществ с помощью различных тактик. Еще одна тактика называется допытывание – задавать, казалось бы, безобидные вопросы о вас и вашей жизни. Как правило, они кажутся уязвимыми и побуждают вас быть уязвимым с ними, заставляя вас чувствовать себя особенным среди остальных. Однако впоследствии они используют вашу неуверенность в себе против вас, чтобы заставить вас делать то, что они хотят. Эмоциональный манипулятор может попытаться получить преимущество, поддерживая споры и дискуссии на своей территории, эмоциональной или интеллектуальной территории, в которой они хорошо разбираются. Тем самым они сохраняют преимущество в динамике власти в ваших отношениях. Второе. Они изменяют факты или, скажем так, лгут. Да, мы все лжем. Но что важно в той лжи, которую вы только что сказали, это намерение. Как правило, эмоциональные манипуляторы имеют плохие намерения. Следовательно, они могут прибегнуть к лжи и преувеличить события или минимизировать свою роль в конфликте, чтобы показаться уязвимым и завоевать ваше сочувствие. Хотя не рекомендуется всегда подходить к людям с таким цинизмом, вам следует опасаться тех, кто, по вашему мнению, пытаются использовать вас в своих интересах. Номер три. Они подрывают ваш интеллект. Я не ожидал, что вы это знаете, но это может быть выше вашего понимания. На этот раз я объясню все очень медленно. Эти фрагменты звучат знакомо? Еще один признак токсичного поведения – это когда кто-то подрывает ваш интеллект. Еще один прекрасный пример – это мужская болтовня. Независимо от того, намеренно ли они ставят под сомнение ваш интеллект или нет, ощущение того, что с вами обращаются так. Как будто ваши мысли недостаточно хороши, очень обидно. Кроме того, токсичный человек – это тот, Обычно подрывает ваш интеллект, перегружая вас жаргоном, чтобы навязать, навязывая вам свой собственный интеллект. Номер четыре. Они уничтожают ваш характер. Знаете ли вы кого-нибудь, кто постоянно сплетничает о других? Есть большая вероятность, что они могут сделать это и с вами. Согласно мэриям Вебста, убийство характера это клевета на человека, чтобы разрушить доверие общества к этому человеку. Эмоционально жестокий человек прибегает к убийству характера, чтобы заставить вас больше зависеть и полагаться на него. Они разглашают личную информацию о вас другим людям и притворяются невиновными, если их обвиняют. Номер пять. Они заставляют вас чувствовать себя плохо за то, что вы высказали свои опасения. Заставлял ли вас когда-нибудь этот человек чувствовать себя виноватым за то, что вы высказали свои опасения? В здоровых отношениях вы никогда не должны чувствовать себя виноватым за выражение своих проблем или потребностей. Отношения не бывают односторонними. Характерной чертой такого поведения – это попытка преуменьшить или преуменьшить ваши опасения. Другой человек может реагировать агрессивно или пытаться заставить вас чувствовать себя виноватым, когда вы высказываете свои опасения с помощью хорошо поставленных вопросов или предложений. Номер шесть. Они преуменьшают ваши проблемы и преувеличивают свои собственные. Прекрасный пример токсичной позитивности, который, безусловно, играет роль в таких отношениях. Тот, кто стремится манипулировать вами эмоционально, попытается принизить ваши эмоции чтобы ваши эмоции казались огромными по сравнению с ними. Используя такие фразы, как «О, ты думаешь, что это плохо». Это ничто по сравнению с тем, что пережил я. Они манипулируют вами, чтобы вы думали только о своих проблемах. Общее в этих примерах заключается в том, что они смещают фокус внимания с вас и на них, сигнализируя, что их переживания и эмоции являются приоритетными. У вас не остается выбора, кроме как сочувствовать им и положить свои проблемы на полку. И номер семь. Они ведут себя как мученики. Что такое комплекс мученика? Комплекс мученика – это деструктивная модель поведения, при которой человек привычно ищет страданий или преследований, потому что это либо удовлетворяет его потребность или желание избежать ответственности. Кто-нибудь когда-нибудь жаловался и ныл таким образом, чтобы вызвать жалость, чтобы вы могли в конечном итоге взять на себя их обязанности или в конечном итоге дать им слишком большую слабину. Такое поведение является токсичным и успешно разрушает отношения. Комплекс мученика вредит отношениям, потому что он снимает ответственность с одного человека на другого, создавая тем самым дисбаланс. В глубине души они считают, что другие несут ответственность за их несчастье и трудности, а не они сами. Со временем их поведение может заставить вас чувствовать себя подавленным и эмоционально скомпрометированным, в то время как шансы на то, что они почувствуют себя виноватыми или стыда очень мало, если вообще есть. Установление границ поможет вам двигаться дальше от таких отношений. Это поможет вам расставить приоритеты и сосредоточиться на своем развитии и совершенствовании, что может потребовать от вас оставить отношения, которые не служили и не будут служить вам в будущем. Но часто вы можете обнаружить, что такая токсичность исходит от тех, от кого вы не можете просто уйти. В этом случае, как только вы определите, есть много способов справиться с таким токсичным поведением. Во-первых, взять на себя ответственность за свои действия. Во-вторых, установить границы и, в-третьих, стараться не вступать в отношения, переигрывая их. Это несколько полезных способов минимизировать ущерб. В большинстве случаев вы не получите извинений. Но вы можете извиниться за свою роль. Если вы относитесь к токсичному поведению и понимаете, что вы причинили боль другому, признайте свои ошибки и извинитесь, но не будьте слишком строги к себе. Чтобы улучшить себя, определите и поймите причину, по которой у вас может быть такое поведение – это хорошее начало. И, наконец, если вы обнаружили, что слишком сильно связаны с кем-то токсичным в вашей жизни, обратитесь за помощью к лицензированного специалиста для получения помощи и рекомендаций. Желаю удачи в будущих отношениях и берегите себя. Описывает ли что-то из перечисленного ваш опыт? Оставьте комментарий ниже о ваших встречах с ними, если хотите. Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться любыми своими мыслями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми кто использует или подвергается воздействию этих фраз. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку уведомления, чтобы получать новые материалы. Как всегда, суперспасибо за просмотр!